И что мне теперь делать, Сильвер? Лаки-Лаки, ну тут ты сама виновата. Может быть, если он завтра придет в наш клуб, то тогда я скажу ему завтра, это был пранк, это был пранк. Если геймеры, как мы, спорят, то это серьезно. Ну и что мне делать? За такое короткое время я не найду себе парня. Вау, ты сдаешься, не попытавшись, и позволишь Себастьяну стать боссом CLT. Ты же знаешь, что мы тогда будем полной жить. Ладно, ладно, я попытаюсь что-нибудь сделать. Пойдем спать уже поздно. У меня голова не думает. Ф ты сама играла допоздна. Привет, мой плюшевый магнат. Твоя фирма по производству мягких игрушек значительно преуспевает. О, да. Привет, Коу. Похоже, всем нравятся настоящие самоцветы на шеях этих мягких игрушек. Где ты был? Я скучал. Ухубай свою манию контроля. Мне до сих пор нужно спрашивать разрешение о прикосновении к тебе. Прости, моя фобия доставляет столько хлопот. Все хорошо. Эй, Лукс! Ленц, когда ты начнешь уже уважать меня? Да ладно тебе, Калидус, это слишком официально. Да и фамилия у тебя слишком странная. Калидус. Калидус. Ты что-то выяснил по поводу преступника? а ноль. Мне нужно еще немного времени. Аббатсиакуме? Прости, ты слишком сильно печешься, Хина Да и опять же Нет, ничего не нашел эм, Я могу сделать вам чай Спасибо большое, Коу Лир Ленс Дольский <свёрт> Простите, это Эрл Ладно уж, спустись к своему принцу и теперь я, в общем, не знаю, что мне делать. Ну, в общем, ты вчера присутствовал и знаешь, что случилось. Я говорил тебе, Лаги, не нужно было спорить с Себастьяном. Я вчера слишком много выпила, чтобы думать. Ну, ты можешь найти кого-нибудь чтобы хотя бы сыграть парочку перед ним парочку кого я не знаю да хоть того же адмурая а нет подумай о нас ты знаешь какой характер у Себастьяна. плюс если моя сестра узнает что он будет боссом то наверное она застает меня покинуть сил ти. Ладно, я попытаюсь влюбить в себя Адмурая или хотя бы уговорить его Спасибо большое, ладно, мне пора, сегодня мы с ним работаем над книгой, удачи ага. Я буду принцем, а ты рыцарем Но, но я хочу быть Принца. Пап, это не на Фарину всегда достается больше, чем мне. Неправда, папа тебе чаще всего игрушки покупает. Но с тобой он проводит больше времени. Фарин-карфе, Кристоф Тюба. Видишь, папа из-за тебя еще и на меня злится. Фарин, ты плохой брат. Кристоф. Но это правда, ты его любишь больше, потому что он хорошо катается на коньках. А я только готовить умею. Боже мой, спасите меня из этого, а, а, да. Малыши, почему вы плачете? О, о, смотри, какой красивый. Ага, у него глаза такие классные. Если вы оба хотите стать принцами, то почему бы ими не стать? Но, но в королевстве есть принцы и, и рыцари. Тогда у меня есть предположение. Мы с вашим папой можем быть вашими рыцарями, а вы будете править вашим королевством. Это хорошая идея. Да. А теперь не ссорьтесь и распределите обязанности в вашем королевстве. Хорошо, мы так и сделаем. Молодцы. Побежали, Кристоф. Ф Фарин, подожди. Фу. Спасибо вам большое, вы успокоили их. Мне несложно. На самом деле, они ссорятся редко. Но из-за того, что у них нет мамы, мне иногда сложно с ними справиться. О, вы... Один, растите их. Это должно быть очень тяжело. Справляемся потихоньку. А как, и, извините за такой вопрос, они реагируют на... на то, что у них нет мамы? Да, простите за меня, без так, все хорошо. Они очень близкие, так что, я думаю, они не так сильно переживают по этому поводу. Всегда все делают вместе. Неразлучны, наверное, поэтому мне иногда кажется, что... Они даже и не помнят, что у них когда-то была мама. Это немного грустно. Наверное, им тогда же будет лучше. Дядя! О, называйте меня Хина. Э -э Хорошо, дядя Хина, а -э ты можешь поиграть с нами? А -э конечно, секундочку. Хина? Хинамори к вашим услугам. Фернандюля, вы разрешите? Конечно, похоже, вы им нравитесь. Спасибо. Вау, вы большие молодцы. Нет. Слишком просто. Ух, я настоящая леди. Не, ну я не знаю. Слишком, слишком, слишком романтично. Может быть, все слишком розово. Ну, я не знаю. Иду. Привет, Адмурай. Вау, Локи, что тебя заставило так нарядиться? Ничего не думай, просто я решила сменить свой имидж и стать эмочкой. Ну я же хочу быть к тебе поближе, раз уж мы работаем вместе. Ну что? Это очень мило, спасибо тебе за твои старания. Пойдем, нам работать надо. Это мне нравится все больше и больше. Проходи, располагайся. Я могу сделать чай. Ох, давай лучше кофе. Поняла, хорошо, кофе. Забавное. Эх, отморай. ну что, пора работать.